Огромное количество людей работают в разных до еще населения органах, да, но гораздо большее количество людей работают в, орг... в организациях, которые доют, которые доют, что все работники СМИ Чечни всех, значит, обязали со своих зарплат по 3000 рублей перечислить фонд Кадырова на борьбу с карантином. Мы ведь не, не можем из-за лизоблюдства кадыровцев отказаться от чеченского слова. Давай, вот, да Такое ощущение, так. что они смотрят «Великолепный век» там или как этот был <связь> «Эртугрул» и, и пытаются подражать им, Вот именно вот этим восточным а, падежахам. Чечен, ассаламу алейкум. Аллах. Резху. Как ты думаешь, насколько разделено чеченское общество, ведь огромное количество людей работает в разных э, доющих населениях органах. Алейкум. Алейкум. Чеченское общество, оно, конечно, сильно разделено, инзари сильно. И это к разделению, к сожалению, не только на там, пророссийских и так далее. Очень огромная у нас в этом плане проблема. Это было неминуемо. Без этого никак всех это, эти моменты постигали. Мы тоже не исключение. Это такой новый этап нашего развития, наверное. К сожалению. Огромное количество людей работают в разных доющих населения органах. Да. Но гораздо большее количество людей работают в организациях, которые доют, которые доются. В любом случае, те, кто доют и получают с этого какие-то финансы, их гораздо меньше, чем те, кто их пополняет, эти их кошельки. В целом, даже те люди, которые находятся в каких-то организациях, государственных ведомствах, там, даже они тоже являются теми, кто платит эту дань. И, кстати, как раз мы коснулись этой темы, сегодня я получил информацию, что все работники СМИ Чечни, всех, значит, обязали со своих зарплат по 3000 рублей перечислить фонд Кадырова на борьбу с карантином, на поддержку э, населения, мол, чтобы там, закупать продукты, ну, наверное, еще маски, там, лекарства, не знаю, что они еще на это купят. В общем, э, работники СМИ жалуются, жалуются, теперь им нужно будет по 3000 перечислить, зарплаты у них наверняка не велики, если у человека зарплата допустим 20 тысяч и он 3 тысячи из них отдаст то останется 17 тысяч да это же ощутимо вот. с одной стороны вы можете сказать да их-то не жалко я не говорю что жалко да работников сми наверное не жалко действительно ведь они являются частью этой пропагандистской системы но это пример того, что даже их, как бы, даже они тоже от этого страдают. Они не являются исключением из этих правил. Да? Их тоже доют. Разве падишах, кадыров не является, падишах кадыровцев не является Путин, так как он президент России? Ну, по идее, да, должен быть. Узник Чернокозова, лагеря смерти. Брат, обращаюсь посредством тебя к чеченцам. Братья, перестаньте бояться, как минимум. Ставьте лайки. Анзор, Свены, Тумсо и другие братья наши, мотиваторы. Аллах, не простить нам наш страх. Будьте мужественными и достойными своих отцов. Брата Анзора Свены убили, а мы его поправляем. А брат Анзора, он имеет в виду, младший брат Анзора погиб. Его убили кадыровцы. Мартан Хо, Аллах и Тумсо. Если бы русские не были потомками рабов, то мне было бы стыдно, что у нас подешах но мне стыдно за падишаха перед ингушами царь дел ведь само слово «падишах» нам никто не навязал а люди сами приняли и называют его за его подачки мартан меньше всего наверное мы должны вот о таких вещах думать не знаю, как раз-таки вот те, те силы эти российские, да, кремлевские, это они очень грамотным таким образом вот сделали так, что мы друг с другом на Кавказе гряземся, народы наши. Особенно чеченцы и ингуши, это вообще поражает. Ближе как бы, ну нет, больше нет никого. Для чеченцев нет ближе, чем ингуши, для ингушей нет ближе, чем чеченцы, мы настолько близки не значит я не говорю что мы с другими далеки там все мы являемся братьями но мы еще даже если бы нас не объединяла бы религия мы еще как народ являемся очень близкими имея как бы один корень понимаете мы говорим на одном языке там, на разных диалектах мы имеем практически одни и те же обычаи почти да за исключением там некоторых особенностей и при этом мы больше всего думаем там чтобы теперь эти нас не, не, не упрекали у них там какие-то свои заморочки с нами. И это как раз то, чего хотят в Кремле. Это их такая успешная работа, пропаганда. Пача это правитель, в этом нет ничего плохого. А если ты думаешь, что перед Патча надо присмыкаться, это уже твоя проблема. Да, я согласен, что зависит все, конечно, от того, что вкладывается в это. Но именно в вопросах с Кадыровым это, это жестко, конечно. Потому что там... Пача, говоря, Пача, они прям реально делают из него падишаха. Вы замечали, вот он разговаривает на совещании, называет фамилию чуто, и тот встает. Супайл, а когда у нас было такое? Вот когда-нибудь в истории, вы помните, чтобы Джахар Дудаев на совещании разговаривал, называл чью-то фамилию и он вставал? У меня такое ощущение, что когда Кадыров говорит, допустим, о чем-то, допустим, он включил эфир в Инстаграме и, допустим, что-то разговаривает, рядом с ним никого нет. И он говорит: вот Даудов, когда обращался, и Даудов, сидя дома у себя, смотря этот эфир, встает, наверное, по привычке уже. Или вы видели, когда, допустим, Даудов недавно делал эфир с, с этим, типа, врачом <laughs> с Лос-Анджелеса, который непонятно, вроде бы, и не врач, человек-то актер, короче, не знаю. Он делал с ним эфир, и после того, как он тот отключился, подключается Кадыров и говорит «Салам алейкум», типа, туда-сюда. И этот, отвечая ему, «Лорд, он встает», понимаете? Просто, не знаю, я такого не, не, не припомню никогда. Ни на одном совещании Дудаева я такого не припомню. Я не припомню, чтобы это было у Яндарбиева, у Масхадова. Это вот это присмыкание, делание из него реального такого-то султана, султана Чечни по дешах. Хотя те были реальными э, лидерами, не назначенными Кремлем, понимаете, не присмыкающимися перед кремлевским э, хозяином, царем. А этот-то присмыкается, этот сам себя называет его э, пехотинцем и всех своих сторонников называет пехотинцами путина короче печально это все обрати на меня внимание расскажи за татарстан неужели мы могли также всполыхнуть как чечня с уважением к казани конечно могли я очень доволен твоим ответом про мозга брат дай аллах тебе твоей семье здоровья и благополучия амин барак фиг пытаясь выглядеть всесторонне развитым ты иногда вводишь людей в заблуждение. Под чахам чеченцы всегда называли глав государств царя, генсека, брежнева, президентов Горбачева, Дудаева и Масхадова. И не путай это с восточным падишахом. Мы ведь не, не можем из-за лизоблюдства кадыровцев отказаться от чеченского слова. Да я с тобой согласен, Митрандиль, я поэтому сказал, что мы и, и раньше это говорили. Но просто в это слово никогда не вкладывался такой смысл, как, как это делают при, при Кадыре. Это понятно, я, я могу тебе привести пример, допустим, есть интервью, где сидит Дудаев, Яндарбиев, и задав, им задающий вопрос журналист говорит, Лерми Пача, он говорит Дудаеву, и задает далее свой вопрос. А Дудаев ему на это отвечает, эти клички, он говорит, и клички... Эти клички ⁇ пача ⁇,⁇ мача ⁇ он говорит, нам они не нужны. То есть вы понимаете, вот раньше, даже если это употреблялось, вот это ⁇ пача ⁇ вот такого смысла, как при Кадырови, никогда не было у этого слова. И, и сами наши лидеры, они проявляли скромность в этом вопросе. Например, Масхадов сам себя никогда не называл ⁇ пача ⁇ Масхадов сам себя называл президентом. С этими, конечно, там, там именно вот в восточном смысле падишах имеется в виду, когда они обращаются к нему. Это, это показывает вот все то, как, как, как они сидят, как они друг с другом общаются, как они себя ведут, понимаешь, вот. Такое ощущение, что они смотрят великолепный век, там, или как этот был, Эртугрул, и, и пытаются подражать им, вот именно вот этим восточным а, падишахам. А так, от самого слова, конечно, я не говорю, что мы должны отказаться, но даже если здесь об этом говорить, то я думаю, ты не будешь спорить, что падчаха это взято от слова падишах. То есть мы, можем, мы, может быть, это и применяем, не только к падишаху, но изначально это слово имело, имелось в виду именно падишах. Пача. Чеченский вариант слова падиша. Но я не говорю, что от этого слова тебе нужно отказываться. Ни в коем случае. Просто нужно не вкладывать в него этот смысл. Вот что нужно.